Привет всем! Наконец-то я дошел до темы низкое давление масла в двигателях TCI 2.0 и TCI 1.8. Такая же проблема тоже наблюдается и на TFSI. Все эти двигатели семейства концерна VAG и ими оснащаются Audi, Volkswagen и Skoda, Seat. Многим владельцам известна проблема красного масленка на этих машинах. Потом кто-то, понимающий в этом деле человек, посоветует замерить вставление масла в двигателе. Меряем давление масла, и когда давление чуть меньше стандартного 1,2 баров, многие бегут покупать сбалансирные вали, которые стоят очень дорого, и ставят машину в сервисе для замены. Ну и ладно, если бюджет позволяет раскаселиться, но иногда приходится взять взаим-кредит и потом оплачиваться потихоньку с процентами. Но не стоит торопиться. Если давление масла в вашем двигателе не очень маленькое и оно варьируется в районе 0,9-1,1 бара есть вариант, что стоящий ремонт переложить на несколько месяцев. Для этого вам понадобится заменить только масло-радиатор. Мне помогло и, наверное, многим тоже поможет. Стоит попробовать. Дело в том, что когда на холостом вашем двигателе давление масло низкое, около 0,9 или 1,1 баров, и двигатель сильно перегревается на перевалах или в пробках, в этот момент вязкость перегретого масла сильно уменьшается. Горячее масло после 120 градусов превращается как вода и свободно протекает между изношенными деталями. В связи этого двигатель не может держать нормальное давление и масленка начинает пипикать. Чтоб температура масла не превышала. Допустимое значение ее нужно охлаждать. И для этого в двигателе устанавливают масло-радиатор. Или по-другому теплообменник. В теплообменнике есть две трубки, где проходит масло и антифриз. Когда температура масла в двигателе растет, антифриз должен остудить ее до допустимой температуры. Если масло-радиатор канала канал антифриза забит, и замусорено, тогда теплообменник не может выполнить свою функцию. Масло не охлаждается, сильно теряет вязкость, теряет, теряет давление в системе и масленка начинает мигать. Думаю, суд всем понятно, и если давление масла в двигателе не сильно низкое, можете попробовать заменить теплообменник. С большой вероятностью это вам спасет от дорогостоящего ремонта на протяжении нескольких месяцев. Теперь, что делаем, если на холостом вашем двигателе давление масла слишком низкое? Около 0,5-0,8 бар. Тут конечно замена масляного радиатора не спасет, но все-таки рекомендую снять и проверить. Если плохо продувается, заменить. Даже не питайтесь промить. Это у вас не получится. Потом переходим к поиску и устранению основных виновников. В большинстве случаев основным виновником низкого давления в двигателе TCI является балансирный вали. Но все-таки рекомендуется проверить все узлы и детали, где давление может теряться. Первое, что мы делаем, проверяем насос. Не исключено, что главной причиной поломки является насос. Проверить ее трудно, поэтому берем у знакомого исправный маслонасос, снимаем потом, изучаем нет ли стружки на дне. Потом устанавливаем насос и если давление в системе станет нормальным, значит поломка исчерпана и дальше причину не нужно искать. Второе. Проверяем балансирный вали. Балансирные вали – самая распространённая причина низкого давления масла в этих двигателях. Из-за голодания, низкое давление масла и плохого качества масла, они часто перегреваются, выходят из строя и именно в, этих, в том узле начинает теряться давление. Эти вали в двигателе устанавливаются для уравновешенной фионе и вибрации. Бывали такие случаи, когда в двигателе давление масла было 0,5 бар и заменили только балансирные вали. После этого давление масла сразу поднялся до 1,4 бара. Снять и заменить эти вали можно на всех машинах более или менее легко, но на Passat CC, чтобы их заменить, нужно двигатель снять. Хотя читал на форуме, что на Passat CC заменили балансеры без снятия двигателя. Балансеры из гнезд вынимаются очень трудно, поэтому лучше иметь специальные инструменты. Ну и лучше не связываться этим делом, если опыта нету, и доверитесь мастеру. А то угробите двигатель. Третье, Проверяем коренные кладишь. если замена балансир валов не помогло и давление все равно низкое, снимаем нижний поддон, потом верхний поддон. для этого придется снять два болтика на заднем сальнике. без снятия двигателя это у вас вряд ли получится. изучаем коренные кладище. коренные вал. если видно износ, меняем кладище. Если эта процедура не помогла, переходим на четвертую. Хотя эту проверку можно сделать и в раннем этапе. Четвертое. Проверяем распределительные вали и их шейки. Если вид вала и шейки неутешительный, меняем. Ну и конечно внимание нужно обратить на опору. Если есть внутри царапины, износ меняем сразу. Ну и подошли к концу нашего видео. Если у кого били или есть такая проблема, прошу описать в комментариях этого видео и поделиться с опытом. Это будет полезно для всех. Тут мы описали сами распространенные причины низкого давления масла двигателя TCI. Но причиной могут и другие факторы и обстоятельства. О многих которых вы можете ознакомиться в моем другом видео и ссылку оставлю ниже в описании тут. Спасибо всем за внимание. И прошу подписаться на канал и ставьте лайк.